Уважаемые любители летных видов спорта, у нас тут, даже не поверите, что творится, у нас тут просто столпотворение, есть и и дельтапланы, дельтапланов много, еще что-то летает, просто какой-то ужас, мы пока торопсим на моторе, и что я вам хотел показать, я сейчас мотор буду выключать, потому что толку от него все равно никакого. Попытаемся выпарить без него. Но подальше от этого столпотворения. Так, вода 55, выключаю. Вот как моторчик останавливается, может установить. Я дико напряжен, потому что, мягко говоря, народу шокердык. Ой! Остановить мотор. Винку брать. Да, склон еще очень... Так, да, почему? Оп, винду брать. Есть. Дядя Вова, будь во все глаза, смотреть. Оп, пододчик какой-то. Так, ну не суть, друзья, что я хотел вам показать. Вот это столпотворение, мы от него сбежали. И хочу показать то, на что будет направлена моя следующая неделя жизни. Я планирую пойти на курсы Артеоптерикса. И, или свифта в общем это э, гибрид получается уже дельтаплана и, парапла, и планера. сейчас вот он летит впереди сейчас мы к этому гибриду подлетим э, я это видео публикую как анонс некий что следите за я постараюсь в живом эфире то есть днем летать вечером монтирует ролик как я летаю на вот этой штуке а вот она парит эта штука впереди сейчас мы к ней подлетим а мне это нравится тем, что я вообще очень люблю летать на парапланах и э, изначально планер, конечно, дает много, но он все-таки такой тяжеленький, быстренький, то есть нету вот такого вот уединения, э, еди, наверное, с природой. И мне кажется, вот эта штука, которую вы сейчас видите на своих голубых украдах, такое вот должна. давать. Я сейчас уступлю ему дорогу. Чуть-чуть подразогнался. Вот смотрите, красавчик. Вот это археоптерикс называется. Видите, мало того, этот археоптерикс он еще и с электрическим мотором. Что это эта штука? Ну, по-моему, 1040 евро стоит. Просто этот археоптерикс, если у него еще моторчик, но ну, это, наверное, какой-нибудь полтинник, а то же 1060. То есть за такие деньги вполне можно купить уже совершенно нормальный планер. Ну, конечно, там вот тот же. Минилакс с моторчиком, он в сумме там обойдется 1100, наверное, со всякими приборами. Но в то же время, если вы дельтапланеристы, вам вот нравится вот эта вот не очень высокая скорость и так далее и тому подобное, то, наверное, это вот может вас привлечь. Я попытаюсь на следующих видео рассказать вам, то есть мне хочется почувствовать, как это, вот как до такой штуки летать. Только что вот на этом аэродроме будем заниматься. Мой друг Джак, я ему дал полетать на мини-лаке, два полета с весом. Он сам летает на свифте, на маленьком планирочке 11-метровом спиро который 70 килограмм весит. Ну, короче, чувак просто мега продвинутый. Он летал в волнах там, на этих вот сверхлегких штуках. Вот на таких штуках, вот Археоптериксах и свифтах, он проходил по, треуголь... по 500 километров маршрута. В общем, это совершенно потрясающая штука. Летит она единственно медленно, потому что, сейчас скажу, с какой скоростью он летит, я сейчас уменьшаю, у меня сейчас 90. Вот на 90 он делает переход. Вот, такой красавчик. Надо меня отвернуть от него куда-нибудь. Ну, мы даже мотор, где-то его не будем убирать, потому что чувствуем, мы с тобой запускаться сейчас будем. Mm -hmm. Да, потому что погода у нас, мягко говоря, кака так куда наш друг делся улетел куда Он я просто боюсь его обидеть так. я так как и лечу с выпущенным мотором то качество у меня очень близко вот этому аппарату то есть я лечу там с каким-то качеством с выпущенным мотором и он видите я сделал спираль но я лечу опять же быстрее немножко сейчас я его с другой стороны вам сниму. Солнце не мешает. Я не знаю, как солнце лучше сейчас. Вот он, красавчик. Ой. Вот он. Вот. Он, похоже, в спиральку пытается встать. Ну, давайте мы тоже попробуем. Посмотрим. Так вот, задача, идея будущего ролика, серии роликов, по-моему, Обучение этой штуки ⁇ это показать, насколько, ну, осознать, насколько на ней легко учиться. Э -э, говорят, что легко, потому что ребята используют технологию, это же одноместный летательный аппарат, то есть невозможно покататься вдвоем, и после этого, смотрите, как у меня уделал, как щеночка. Ну, то есть здесь есть поток, но слабенький. Я, правда, еще даже не собирался его брать. Но мое, мой 20-метровый планер, он в такой поточек с трудом помещается. Ну как-то чуть-чуть не Дядя Вов, может мы даже выпарим с тобой сейчас. Сейчас мотор уберем и выпадем. Оп. А вот вот смотрите, красавчик. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. То есть, э, с точки зрения набора высоты, э, такой планер, он э, уде вполне уделывает любой планер э, моего класса или просто планер. Потому что э, за счет маленького удельной нагрузки и низкой скорости, снижение у него в потоке. Вот мы сейчас снижаемся относительно воздуха 0-0. 7, допустим, 0,8 метров в секунду, у него такое же снижение, у параплана такое же снижение, поэтому, допустим, парапланы и вот такие вот легкие летательные аппараты, они нас просто как щенков уделывают в потоке, и нам остается только радоваться, смотреть на них и радоваться забрать братьев наших меньших. Вот представьте, я понедельник уже на таком полечу. А, ну, очень красиво он выглядит на самом-то деле. А, как происходит обучение? видите, я пока болтаюсь на какой-то высоте непонятной. О, мотор убрать. Дядь Вов, я уберу, а потом выпущу снова, наверное. Не обесточивай систему. Я просто качество немножко увеличу, собственно, вдруг мы еще вдруг выпарим. Вот аэродром, который вы видите на ваших голубых экранах. Вот, куда крыло показывает э, северный торец аэродрома, туда, э, там натягивается рогатка, то есть биваются два таких здоровенных кола, натягивается рогатка, а из этой рогатки, как из пращи, выстреливают вот этот вот вот такой вот такого типа легкий планер и дальше пилот просто по прямой летит до конца аэродрома сколько там ну не до конца там 150 200 метров он летит на небольшой высоте управляет приземляется и вот такими пинками более-менее ну, сначала чуть-чуть пнули чтобы там на 2-3 метра подлетел потом сильнее пнули потом кто получше летает того пнут хорошо меня обещают сразу хорошо пнуть, но я боюсь. Я, я сказал, что никакой, никакой ко мне это, снисходительности э, учить как всех. То есть никаких там, что я там пилот-планер, у меня там большой налет, тысяч часов, аэроплан. Мне нужно убедиться, как оно по-настоящему. Для среднего человека. Я буду максимально стараться тупить и косячить, как все. Поэтому есть шанс, что мы скоро снимем контент-огонь. Сегодня я иду к доктору. Uh, не потому, что я с ума сошел, а потому, что, <смех> вы не поверите, но uh, вот для таких легких летательных аппаратов своя отдельная медикал. То есть, она не... вот моя планерная медкомиссия, которая есть, она не подходит. Там отдельный бланк, отдельный, он... Он... Он... понятно, что он даже проще. Но нужно все равно сходить к доктору. Uh, я с удовольствием скажу к моему доктору Оливу, я ему уже позвонил, он сказал, что будет рад меня видеть. Uh, замечательный дедушка был на конгрессе кардиологов и целовался с Брежневым. Ну, как он говорит, по крайней мере, что <смех> Брежнев почему-то любил кардиологов, поэтому очень приветствую конгресс. Так вот, этот дедушка мне сегодня сделает, проверит меня заодно на планер еще разочек на два года, ну и заодно на вот этот вот летательный аппарат Ракеоптерикс. Стоит это веселье 80 евро, займет она у нас 25 минут. Дядя Вова, вот, может, с нами тоже пройдет заодно, чего два раза бегать. Вот. Так что у нас такой великолепный день, мы, видите, даже... Подлавала, взяли какой-то поток, но атмосфера перегретая, очень стабильная, очень отвратительно все закипает. Видите, парапланы все ждут на горе, наш свифтик, ой, этот Рейкептерикс над нами кружит, как поршун, и ржет, типа, ха-ха-ха, планер, ну, хи-хи-хи. Ну ладно, мы сейчас посмотрим, как погода пойдет, мы это хи-хи-хи, ха-ха-ха можем. А, что еще забыл сказать, ну, вот там, видите, линия нестабильности уже, после обеда обещают грозы. То есть воздух с одной стороны не Ну, то есть он когда прогреется, он закипит, потом бак баба, грозы, в общем, куча всяких приключений. Мы болтаемся, видите, над холмом смело, так потому что он у нас аэродром, если что, мы на него плюхнемся, если у нас мотор не запустится. Поэтому я летаю редко, мы летаем так низко. Так вот посмотрите, как выглядит полет планера на маленькой высоте, когда. Ну при этом мы не снижаемся. Ну, потихонечку сколько метр там 0,1 метров в секунду даже может быть набираем а, могу сказать что Аркиоптерекс несмотря на ну, все свои преимущества в данном случае сильно то ну метров 50 у нас выигрывает сейчас так что просто нет погоды пока слишком ну не слишком рано время то уже извините час дня но погоды нету а, интересно как погода на соревнованиях которые сейчас происходят в Монтесоне там чемпионат мира по планерному спорту и буквально вчера было там какое-то великое упражнение, когда было одно первое место и, по-моему, там шесть вторых или четыре вторых, потому что первое место человек долетел до финиша, а остальные сели на площадке и все, кто сели на одну площадку, самую ближнюю, четвером, они поделили второе место пока по упражнению так, а мы между тем уже планируем наверное, вот я перелечу на соседний холм, если там над этим холмом ничего не встречу, то, наверное, буду запускать моторчик, потому что о! О! О! Что-то квакает. Вот так и выглядит охота. За потоками. Вот что-то раз сыпанули, раз и панули. Ну, Потихонечку иногда так на такой высоте. Там небольшой проводишь. Можно провести полчаса, пока найдешь что-то достойное, что тебя сможет вытащить вверх. Ну, к сожалению. Оп! Нет. Мы Не. будем запускать двигатель, друзья, над помойкой. Не выпарили мы. Безопасность прежде всего. Я предпочитаю не снижаться ниже 400 метров без двигателя. То есть, если я уже решаю пуститься, то пусть это будет 400. Чтобы, если мотор не запустится, я спокойно мог зайти и красивый заход на аэродром сделать. Так, мотор выходит, лампочка сейчас загорелась. Отлично, убираю тормоз, зажигание. Ну что, дедовол, поехали. Или запуск, или посадка. Запустился. И теперь мы самолет. Хаюстон, <с> у нас проблемы, у нас кончается топливо, друзья. А -а -а. Я утарахтел весь керосин, такой крайне редко бывает, потому что ну, обычно нам на взлет нужно 2 литра. Но мы сегодня не заправлялись, у нас было 10 литров. 2 я использовал на взлет до этой горки, вот до предыдущий раз. И два я сожрал сейчас. У нас осталось 6 литров, которое считается неприкосновенным запасом на случай чего-нибудь серьезного. Поэтому я сейчас глушу двигатель. Ну, собственно, мы набрали достаточно. Какой-то поток есть. Ну и вот пытаемся выпарить здесь в очередной раз. Ой! При этом погода, видите, он висит над пикдевюром. Реально облако и даже волна, похожа сверху. То есть у нас... Достаточно сильный западный ветер, От, откуда все эти приколы, что и тяжело выпарить и так далее и тому подобное. Стоят кучевые мощные облака дальше, вот, там уже какие-то грозы зреют. А у нас на западнее нашего аэродрома, видите, кисель, но ну, пошли какие-то вспышки. Но мы не можем никак взять поток, я вот весь этот район. Вот. Поток взять, ну, ну не проблема, поверьте, вот. я тут все знаю. Однако не могу, ну вот вроде как сейчас пошло дело. О, да, буду работать, наберу высоту, еще покажу вам какую-нибудь красоту. Чем, мне, мне даже сейчас самому интересно, чем этот день закончится. Ну, вот. Мы даже камеры не взяли, ничего не включали, то есть решили так быстренько слетать, что к доктору. Ну вот, ну, вот оказывается, надо, надо всегда брать камеры, потому что, похоже, нас ждет что-то интересное. Контент-огонь какой-то. Да, дядя Вова? Нет. Несомненно, да? Ну ладно, пока будем набирать. Итак, друзья, жизнь наладилась. Мы немножечко повисели в ноликах. Потом тот поток, который был у нас до этого, рассыпался. И мы решили немножечко продрифовать к скале. И вот первый нормальный поток дня. Убираю э -э вот. мотор полностью. Обесточиваем мотор был. порядок. Вот. И мы над скалой набираем нормальный поток. Вот как это выглядит. 2 метра скороподъемность, то есть 2 метра в секунду мы набираем, набор устойчивый. Ты готов? Оттягивай педали. А то я, честно говоря, уже устал на сегодня. Все, отдаю ручку ученику. Давай, Володь, не посрами меня. Покажи, как набирают. Друзья, я сейчас выключу, потому что вы понимаете, да, что Володе не нравится позировать на камеру. Смотрите, как он уверенно держит спирали. Только скорость гонит. А остальное все хорошо. Комедийнее 110 желать, на крен больше. Ну, мы дальше перешли к учебному процессу, как вы видите, мы выпарили нашу задачу, набрал вот этим холмиком максимум, потом мы исследуем, что вот это за хрень висит над пикдебюром. Мне прям реально интересно, что туда залетающая тарелка такая пролетела. Ну, Вова, видите, он немножко спираль, конечно, вот моя спираль была, вот его. Но видите, это же учебный процесс. Ученик же должен летать чуть-чуть хуже инструктора, но в целом все красиво сейчас держит, смотрите, по струночке, ниточка, все, ниточка сейчас чуть-чуть больше, чем нужно, в общем, будем мы продолжать будем продолжать учебный процесс. Друзья, посмотрите, какой красавчик дядевого набрал уже 2562 метра. И смотрите, Молодь, я возьму ручку, смотрите, какую хрень он нашел нам для видео. Посмотрите, я сейчас на нее штукирую, какая штука летает. Рама. Настоящая боевая рама. Но я шучу, это, конечно, не та рама с э, фильмов про войну. Но вот такая штука, у нее моторчик, она парит. Видите, какая вещь прикольная. Вот мы с ней сейчас летаем вместе, снимаем ее. Вот такая вот, сзади мотор. Ух, какая красивая. У нас мы ее на хвост пустили. Красиво вам поснимать, чтобы... Сейчас мы пожестче развернемся и ей на хвост будем. Вот, с рамой постоим в потоке. Ну, красивая. Каких только мотопланеров не бывает У нее получается две балки На балках висит стабилизатор Два киля, Колесики шасси не убирающиеся но летает же ведь Штуковина, вы посмотрите И неплохо летает Мы больше, конечно, за ней охотимся Чем снимаем ее Но в целом ой, Чем набираем, стараемся но... Ух! Моторчик, кстати, остановлен. То есть вот эта, эта штука сейчас парит в реальном, в реальном времени. Оп. Фу, в реальном, в реальном состоянии. Я уже, у меня стоп не хватает. Я просто думаю о штуке, смотрю вокруг, чтобы нигде не накосячить. И, и думаю, куда нам дальше дяди Мовы полететь. Ладно. Прекращаем снимать нашу красавицу. Вот холм которого мы набирали. Володя взял поток и совершенно идеально в нем стоял. То есть прям могу, я его редко хвалю, я больше ругаю. Но видите, на, на экран я его не ругаю, а в реальности хвалю. Вот Он сейчас будет гордиться, конечно, избыточно. Каждый человек, каждый ученик, когда он избыточно, кстати, где поток был, избыточно гордится, иногда начинает косячить. Но хвалить тоже надо. Да, Дядя Вова? Ты готов? Давай, прошвырнись, 180 км в час разрешаю. Конец, конец зеленого сектора. Пошли на линзу прогуляемся. Видите, как завыл. Завыл наш, наша форточка завыла. Спрашивали, сколько деципел, но сейчас тихо. Даже можно классическую музыку слушать на 180. Но если открыть форточку, видите, уже уже громко. А если открыть форточку так вообще? Я думаю, что сейчас слышимость восстановилась, потому что, конечно, не слышно нас, когда мы так летим, жужжим. И Вот мы подлетаем к пик пикдебюру. Я не успел установить боку камеру, ну ладно, буду, буду на телефон, как обычно, снимать. Сейчас посмотрим, что у пик дебюра. Ветер у нас попутный. Володь, возьми левее на 10 градусов на край склона. Представляете, когда над пик бюром висит вот такая хрень, не знаешь, что ждать вообще, что может быть сейчас над горой. Какой силы поток? Володь, я забираю управление. Потому что мало ли тут что будет. Ну, пока ничего нет. Ну, сверху планер. Стоит в левой спирали. Ну, мы в левую не можем. У нас склон слева. Астрономы наши. Ну, отлично работает склон. Ну, вот. соответственно, закручиваем вправо. И сейчас посмотрим у нас здесь будет хорошего. Хочешь у скал пройти сам? А? А почему не хочешь? Ну, я нет. Я пройду один раз, разведаю, потом тебе отдам. Давай. Приготовься, я сейчас пройду до конца этого склона, а противоположный гаусс уже ты будешь делать. Договорились? Да не бойся, я тебя буду страховать. Надо же когда-то приучаться к этому, к хождению у скал. Да крест, а сейчас с правой стороны крест будет красивый. И это не крест кому-то погибшему, это маркировка вершины. Здесь часто вот так делают, ставят кресты на вершинах красивые. Оп, что? Понравилось? Ну, ну что, сними пока. снять крест хочешь? Ну, сними, ладно. Видите, друзья, не хочет мой ученик летать. Оскал, говорит, я лучше пофотографирую. А что за жизнь такая? Приходится самому летать. Ну я согласен, что красивый сейчас вид, и сейчас достаточно ровный поток. Готов? Ну фоткай. Еще галстер делать? Получилось у тебя, нет? Ну что ты будешь делать? Давай я тебя пройду сейчас по вершинке, вот так вот. Смотри, как можно... Видишь, мы идем на большой скорости, черпаем энергию. Оп, вот здесь пирамидка на склоне. Это люди выкладывают, доходят до края склона, ножки свешивают, посмотреть, полюбоваться, и выкладывают пирамидку. Ну все, готов? пресс фотографировать. Хорошо, а то мы и набираем, честно говоря, я все скорость увеличиваю, увеличиваю, поэтому один проход. И, и будем уже набирать посерьезней ну че, друзья, еще у вас, у вас крест будет 21. на ваших голубых экранах когда планер обладает скоростью то, на самом деле, лететь на нем совсем не страшно он прекрасно управляется но видите, больше трясет меня В предыдущий проход был поровнее так, все, убирай телефон я сбрасываю скорость на 130-140 Забирай ручку. Подожди, Подожди. давай, готов? Не брал, нет. Еще нет. Не а сейчас? Нет. А сейчас тоже не готов. Нет. Друзья, не издеваясь над учениками, мы так просто шутим. Птица с левой стороны видишь? Жирная. А теперь готов? Ну, дядь Вов, набери ручку. Вот, все. Ну и все от вас. Я сказала твои работы здесь. делай мне 6 проходов, и тогда найдем какой-нибудь круглый поток и пойдем повыше. Мы продолжаем, друзья, наш учебный процесс. Вот ну, такая вот у нас интересная погода. Что это линза над нами, я пока не выяснил. Нам надо сначала набрать туда повыше. Но мне надо перед тем, как набрать, немножечко дать полетать Володя у этого склона, потому что ему будет очень полезно это. Ну, друзья, посмотрите, Володя набрал уже 3200 метров в высоту. С нами вместе летает по радиусу Дельта план. Вот он красавчик ниже нас. Но нас потихонечку догоняет. Облако, которое мы наблюдали. Вот оно приближается. Не знаю, как, что с ним будет. Что это за облако, но в целом В целом нам надо выйти выше него. Есть шанс, что это какая-нибудь волновая хрень. Уж больно форма у него интересная. Так, дай-ка ручечку. Я к дельтику смечусь. Он явно лучше нас набирает, а значит у него поток. Зато его на голубых экранах запечатлим. Друзья, вот дельтаплан как выглядит, современный, посмотрите, такая. О, с моторчиком. Это дельтаплан, это тоже, это свист как раз. Это то, на чем я буду учиться летать. Эфигей. Сейчас мы к нему поближе. Вот, По-моему, где дельтаплан. Посмотрите, в кабин же, да, есть у человека. Ну, да, я сейчас мы ему поближе, поближе к нему подлетим. Слушай, быстро летит зараза. Реально быстро. Я сейчас был 180. И когда у нас отстает. Не, ну сейчас отстает. Вот, это свифт. Ну причем свист с очень хорошим удлинением. Ура! Мы двух, два типа сняли в одном полете. Предыдущий назывался Архиоптерекс. А это, друзья, Свифт. С другого ракурса снять еще вот вот он красавчик разгоняемся он над пиком дебюром будет рядом с ним пройдем опять вот он ну ладно не будем больше летать а то Человек может нервничать, думать, что за хрень такая адская. А может мне с ним летать завтра? Он меня встретит понедельник и скажет, это ты, это ты, над, вы над нами жужжали. Вот, Он же не знает, что мы его видео снимаем мы вообще очень его гордимся и его очень уважаем. Он думает, что вдруг там он, мы над ними издеваемся. Нет, друзья, я такими людьми, которые летают вообще над людьми, людьми категорически, хоть на медле Поэтому такому пилоту... Который на такой штуке классно так выпарил, когда мы там три раза мотор пустили. Испект ему и уважуха. А мы приближаемся к, нашей, к нашему краю облака. Сейчас я пытаюсь здесь. Мне надо немножечко-немножечко взять здесь энергии. И есть шанс, что мы сможем выпрыгнуть над этим облаком. Если мои расчеты верны. Мы уже про... 3, 3, 887. 3,800. Это хорошо. 3,400. Это еще лучше. Что интересно, нету ветра. Лиза, линза похожа на волновую. Неужели ветер выше? То есть ветра под облаком нету. По идее, должен был быть. Мы тут уже начинаем практически в облако попадать. Сейчас начинаю под облаком разгоняться вон, рама летит наша снизу вообще, тусовка сегодня просто замечательная и смотрите, что я делаю я буду выпрыгивать на наветренную сторону облака в расчете, что вдруг здесь торчит волна стоит. так иногда бывает разгоняюсь Оп. ну и по всем законам волновым мы должны были сейчас попереться вверх у нас есть а у нас ничего нету ничего нет друзья мы сбоку облака выше облака в ситуации когда должна была быть волна и волны у нас нет Деревого, прости дорогой показываю тебе нырок под облака смотри как это делается поворачиваешь к облаку нос в землю втыкаешь так лапа и разгоняемся Держи ручку. Скорость 180. И учимся с тобой под облаками куда-нибудь вперед. Куда, я еще не знаю. Сейчас решим. В сторону ГАБА. Может быть попробуем, пока гроза не началась на экран слетать. Но ну, друзья, смотрите, пока мы пытались взять волну и летали по кругу. Свифт, вон, красавчик. Уже успел пролететь сюда. Кстати, поток. Да вы видите, что творится. Ну он прямо с пикдебюра сюда перелетел. А мы там еще на пикдебюре потупили. Ну, вот он уже здесь и куда-то дальше летит. Видите, совершенно полноценный летательный аппарат. Прям, я бы сказал, офигенный летательный аппарат. Вот еще тормоза вот немножко. Подснижусь к нему. Я специально немножечко под него подлез, чтобы снизу вам его сфотографировать. Сейчас я ручку на себя тяну, избыток скорости выбрасываю. Вот у меня 90, 80. Видите? Надо понимать, что на 80 наш планер-то еще сейчас не 80. Вот, вот уже покачивать его начинает. Не нравится принцессе такая скорость. закрылок. Где еще. Ну и куда нас полетит друг? Но ну, мы сейчас с ним вместе наберем и дальше поплывем вместе. Я хочу с ним вместе полетать. Сейчас мы. Мы снизимся, я уменьшу скорость и мы пойдем вместе. Он Пойдет к этому облаку. Я делаю скорость как у него, я не знаю скорость его перехода. Ну снижаюсь к нему. Ну что, он идет, на шпарит. Красавчик. Ну представляете, летающее крыло, то есть настоящее полноценное летающее крыло. То есть, Просто фантастика. Gear not gear not как красиво летит! Вау! Ну, респект, тяжелка, друзья, да? Not extended. Видите, как мы с ним вместе. Если да. вот, я его увеличу, попробую еще увеличить. Оп. Это вот такой красавчик. Ну и давайте мы с ними полетим дальше, чем мы как дураки. Я оставлю чуть-чуть интерцепторы не выпущенными. Вариванна. А, ну да, ты права. Кстати, то не выпущено. Чел челочку щелочку оставил на интерцептор. Чтобы качество Мэр, сравнять. Мы с другом вместе идем на переход. Вот. Ну классно как вот видите какая любенькая штучка вообще не видна была простите друзья вот он довернул под облака и мы вместе с ним летим видите как летит но у меня видите я качество уроняю за счет воздушных тормозов у меня щелочка Буквально они немножечко высунуты. И мне этого достаточно, чтобы аэродинамическое качество сравнять э, со свистом. Попробуем чуть увеличение опять. О, летит. Летит на орёл. У него пропеллер винт сложенный. Блин, классная штука. Неужели Not я вот такой extended. полетаю завтра? Ой, понедельник. Уже в понедельник, друзья, на такой штуке буду летать. Ну это же потрясающе. Вся этих свобода полная. Моторчик свой. Ну как у меня планер, только это не Airspace. требует никакого, никаких документов навороченных. Достаточно простая лицензия. я его снимаю остается он сзади ну что, шутидево будет весело видишь мы с этой аэропотосъемкой с лифтов тобой снизились ниже неприличия этот склон работает но вот так придется попотеть я думаю вряд ли ты здесь хочешь ручку взять да я вряд ли хочу тебе очень острых скал тебе ее отдать Потому что скалы действительно острая. весьма такие колючие, и турбулентно здесь очень. Мы, конечно, по дороге обогнали нашего друга на свифте. Вот он только подошел к склону. Вот там на углу он парит, выкарабкивается потихонечку. Ну, вот смотрите, смотрите он хороший поток с угла взял. Давайте мы к нему перейдем. Вместе будет веселее. Как бы молодец вот пожалуйста вот да у него качество ниже да он летает медленнее он ведь летает и вот сейчас на самом деле вот мы пришли с большей скоростью начали выбираться ниже а он пришел медленнее экономичнее пришел на той же высоте которую мы набрали начиная выбираться ниже представляете какой молодец просто вот сейчас вот, грубо говоря меня просто как как щенка уделал мне конечно не стыдно я даже очень рад этому процессу что он так сделал потому что это подчеркивает а, то что летает пилот и какой бы то у тебя ни был совершенный аппарат, если ты им не умеешь пользоваться как я вот, то ты будешь летать хуже то есть он сейчас у нас по сути, видите, он на нашей высоте несмотря на то, что у нас на переходе было качество аэродинамическое выше он стоит нашел круговой поток удачный я этот, мимо этого потока просвистел удачно, неудачно я его не нашел здесь. Он нашел. Ну, понятно, что время там. То есть мы подлетели. Он подлетел позже. В этот момент поток сошел. Но в целом сейчас он нам подсказывает. Мы стоим вместе с ним в потоке. и ну, Я прям горжусь. Горжусь дружбой. Дядя Вова, а ты гордишься? А -а -а. Да. Ну, пойдем мы ему разведаем. Может быть, мы сейчас на склоне что-нибудь возьмем. Вкусненькое. Потому что я ему, честно говоря, не очень-то хочу мешать. Здесь все-таки скалы такие. Мы с тобой это покрепче будем, чем он. Поэтому мы можем прямо и на скалу вот так мордой. Пи -пи -пи, пи пи пи пи Ну давай, да, пойдем за склон и пойдем уже покрепнее. О, чуем. давай попробуем здесь вот все-таки пощупать. У нас длинный-длинный был проход в крусе. Я думаю, что мы сейчас пройдем к вершине, прямо над вершиной закрутим. Что-то уж очень здесь хорошо тянуло. Оп! А он между тем уже выше нас. То есть он, мы с тобой тут экспериментируем, но ну, мы понятно, что посмотрели, как на вершине. Вот тут два креста стоит, видишь. И набираем. наш коллега немножко перед горой и вполне себе ничего Еще, наверное, к нам в поток придет в вершине я показал что на вершине набор есть я думаю что мы сейчас на вершине станем вместе в набор что логично но бывает так друзья что не у вершины вот здесь видите крыло левое показывает на такой отрожек с него сходит поток и он вполне себе тоже ничего так. Ну, примерно одинаково То есть, вот, Наш коллега Выше нас ну, Красота Так, дядя Вова А скажи мне, родной, а почему я набираю? Mm -hmm. Ну-ка Скала так, Мы уже выше скалы mm -hmm. Все, давай mm -hmm. Свифт выше нас, ты ему не мешаешь Бери ручку и работай Все, отдал ручку Арбайтон, О! Красавец, красавец. Продай-ка ручку. Ай, вот он, друзья, прям ой, волшебничный. Все, Опять твоя ручка. Да. Не обижай только его. Ты можешь чуть поположек лет сделать. В принципе, сейчас поток широкий, тебе будет полегче. Раз вот так в соточки, держи и все. О! Вот мы, друзья, сейчас самое ядро потока взяли вкусненького. С двумя птицами. И сейчас мы в двух разных ядрах. Мы в своем ядре. А сверх крутится все. Где птицы, Володь? А, вижу. Ой, да две жирные какие-то. Посмотри, блин, как будто пустыли сейчас. Блин, она нам навстречу крутит. О, разошлись. Еще одна снизу. Атакуют. Видать, мы самый хороший поток нашли, раз столько птиц. Да, вот такие впитанные, ты посмотри, а. Вот, к нам свист перелетел. Понимает уже, что птицы... Птицы, свифт, контент огонь. Вау, какой кадр. Дядя Вова. Я этот, как его, Спилберг, блин хе хе друзья! Ну я не знаю, как это передать. Это Свип? Как ты будешь? Стивен! Стивен? Хорошо. Я Спилберг, ты Стивен, договорились. Так, Давай только сейчас.. Ну у нас ты кушаешь хорошо, поэтому у нас центровка задняя. Стопор мы не усвистил. Я просто подвешиваю периодически с этими птицами, чтобы вместе на 8 висит. Доска у нас далеко, ничего страшного против против спирали крутят, смотрите, какие наглые. О, а это, слушай, а это снизу как прошла? Да. Смотри, вот это куда-то полетела. Mm -hmm. Впереди, видишь? Сейчас мы рядом с ней пройдем. Смотри, какая упитанная oh. курочка какая. Курочка. Ва! Красота. Так, где наш свифт? Я потерял его. Ага. Мы полетели уже. Я считаю, что такой полет надо делать вместе. Раз у нас есть друг, надо с ним до конца. Он скорее всего пойдет сейчас на экран, но собственно и мы туда же, поэтому отфотографировали птицу вон еще одна Слушай, не на экран пошел куда-то в другое место мне даже интересно куда он полетит сейчас ну сейчас мы виток сделаем потом его догоним вот друзья преимущество уже нашего планера на скорости 108, 200 вот, чтобы не быть голословным, мы догоняем нашего коллегу. Сейчас я закрыл и переставляю, начинаю скорость уменьшать. И видите, мы за счет скорости, за счет на... лишней лишненаправной высоты, опять воспарили над ним. Сейчас я смотрю, с какой скоростью он на переходе стоит. На переходе он стоит на скорости сейчас идет 90 идет он ну смотрите не так уж плохо и летит эта штука вот 90 километров в час вот мы с ним вместе летим. 90 я немножечко спускаюсь он нет он уже он да да да был под нормой разошлись сейчас по гаражу Я теперь дальше полетел. Судя Все по всему. Дерево угу. берет ручку сейчас. И летит. Прямо. Прямо. И любуется заповедником окран. Мы сейчас пролетим вперед. Вылетим вот туда над серединой долины. И посмотрим на ледники, которые окажутся слева. Вот я сейчас. Мой ученик летит. По прямой пока и сейчас поворачиваем налево на 45 градусов ага достаточно по прямой скорость 150 ну и что друзья я вам сейчас покажу самые красивые достопримечательности кранца во первых это вот это вот озеро потрясающее вот отсюда на это озеро можно забраться в нем можно искупаться мы я с женой натальей и с максимом мы туда забирались пешком. Вот. Потом мы ночевали. Я сейчас возьму ручечку чуть-чуть влево. Это лучше, подверди влево чуть. Вот там вот есть наплата, на речках можно было поставить палатку. Палатку можно поставить с 8 утра. С, 8, с, 8 веч... с 9 вечера до 8 утра, по-моему. Вот. И потом влево подворачивались потом мы гуляли по вот этим всем красотам, любовались вот этими всеми водопадами. Чем прекраснее это, это место, заповедник Гранд? Здесь есть маршрут. Во-первых, сюда легко доехать на автомобиле. Я вам сейчас крылом правым качну, полукрылом, и покажу гостиницу внизу. Наверное, ее можно там забронировать, в ней остановиться, или от поля. Вот, смотрите, вот она, эта гостиница. В ней куча автомобилей. О. И в это место мы приезжали, и по тропе, которая вот идет по дну ущелья, Поднимались к озеру, которое тоже у вас на экранах сейчас. Озеро сейчас в тени, потому что там туча. И оно в нем можно купаться, оно теплое. Это озеро, вот, которое вот, вот вот это вот. Оно очень теплое, очень. А второе, да. вот это вот, очень холодное. Очень холодное, очень. Впереди у нас а, вот этот вот видник. Из него идет огромное количество водопадов. Просто бесконечное количество. И их очень интересно смотреть здесь. Видите, прям водопады, водопады. Весь этот склон усыпан водопадами. Вот, вот это все под крылом, это огромное количество водопадов. А снег вот тоже, видите, да, вот он не растаял до конца. Там пещеры ледяные, потрясающие гроты. Но это просто волшебнейшее место. И вот я вам рекомендую... Маршрут вот как раз к этим озерам двум На эту сторону Первый кусок лучше сделать До первого озера вот этого Там заночевать Потом есть водопад Вот там, где после озера осыпь Вот видите, озеро И чуть дальше него Не знаю, видно озеро, да, видно Дальше у него осыпь Подниматься не сложно Поднимались мы с ребенком Трехгодовалым с Максиком Вообще без всяких проблем Но нужно понимать, что ночевать надо где-то Это берите палатку Соответственно, 8, 9 вечера поставили, 8 утра сняли. На самом деле очень грамотно, можно везде ночевать. Или вот Крыло показывает на приют, заранее туда бронироваться нужно. Мы пришли без бронирования, и нас бы поселили, если бы у нас были наличные. Я всегда хожу с наличными, но в этот день, как полный, не знаю кто, взял, и расплатился наличными в магазине, оставив карточку. Вот я не знаю, я думал, зачем мне в заповеднике деньги? Ну и вот видите зачем мог заночевать а нам же пришлось спускаться спешно то что мы пришли уже солнце село когда к этому домику пришли но ну, а люди видят там люди мы там с ребенком и так далее Я то думал ну ладно может быть войдут в положение может мы потом как-то переведем на кончет еще что-нибудь письмо оставим Не, ну вот как-то отнеслись к нам так что нет нифига и не оставились ночевать и я вам сейчас покажу крылом на место где я чудом совершенно нашел ровное место и нашел такие возможность переночевать. Вот это место, вот, вот эта вот полянка перед крылом. Там чудом нашлась ровная, э, ровная штучка. Чуть-чуть был уклон легкий, и мы всю ночь скатывались. Макс, я и Наталья все время катились вниз по этим склонам. Все, конечно, было весьма рок-н-рольно и весело. Макс был в диком восторге от этого приключения, но надо понимать. Я сам был в диком восторге от этого приключения. Вот сейчас водопады я вам увеличу, на которых, в которых мы прям залезали полностью в эти водопады мордой. И на нас шуршала вода. И было просто вообще огнище было. Вот, сейчас, возможно, вам станция эта вредоносная, нас не приютившая, попадет на голубые экраны. Вот она. Вот эти звери. Вот они, не приютили нас в приюте, ну правильно, ну стоит, стать достаточно дорого, что-то 50 евро с человека что-ли, с другой стороны, представляете, э, на такую хрень затянуть, э, на такую штуку затянуть, там, не знаю, припасы, там, утром прилетает вертолет, вот в ущелье вроде как здесь летать ниже тысячи метров нельзя, а каждое утро вертолет прилетает, привозит продукты и ввозит мусор, вот с этого про приюта что вам еще рассказать про всю эту конструкцию давайте я покажу где ледяные пещеры посмотреть очень красивые я там как будто с крыльями ангела фотографировался я конечно когда гулял здесь по этим склонам это был август месяц год назад мне очень понравилось я сначала шел на это ну как ну надо же как-то женой и сыном в отпуск сходить но это три дня были просто фантастические так вот, сейчас покажу вам, там на тропе встречается снег, там речка вымывает, и вот образуются вот эти вот пещеры. То есть там есть места, где вымыло под снегом, такие гроты, и ты под этот ледяной щит залазишь, очень красиво все. Ну и если вы до приюта доберетесь, то вы, соответственно, можете подняться на вершину, наверное, подняться к леднику. Места красивейшие, все пора черничником. То есть вот черники табунами, чернику ешь и, не знаю, одно черники питаться можно. Мы, когда забрались, вот представляете, как мы ночевали. А сейчас я крыло вам покажу. Ну вот там перед озером есть микроозера, и вот там можно поставить палатку с видом на ущелье. То есть вы ставите палатку, у вас пропасть под ногами, вид на вот эту гостиницу. Ну безумно совершенно, безумно красиво. И все это хорошей черника. Чернику собираешь, смешиваешь с сгущенкой, получается еда богов. О, вот такая вот вам экскурсия в заповеднике Кранц. Я вам категорически рекомендую сюда попасть. Есть тропы, маршруты пешеходные. И вот на эту сторону, насколько я понимаю. Все вот здесь вот в водопадах. Вот под нами он водопад, вы видите, вон он тоже, красивейший водопад. Он совсем рядом с парковкой. Опять же, вот там вот городочек красивый. Крыло показывает. Сейчас я тебя чуть вперед пролечу вы его увидите. Все здесь в этих кемперах. Ну, сейчас август месяц, тоже довольно активно все отдыхают. Так, а мы между тем на высоте 2700, и нам надо выбираться из этого ущелья, чтобы выпарить и вернуться домой. Так что, такая была прекрасная экскурсия. Дядя Бог, бери ручечку 130 даже 140 и поплыли отсюда как бы нам надо выпарить немножечко набрать высоты <сёк> друзья был рад вас порадовать я думал что это получится просто сюда залетели а получилось очень мягкий воздух очень спокойный и я смог вам снять ролик все полетели мы назад высота 2 в долину выйдем где-то 2200 Будет у нас сейчас приключение с набором высоты Но мы же любим приключения Друзья, в это сложно поверить Но мы опять встретились со свифтом То есть это видимо судьба, друзья То есть вот представляете, вот, вот веришь ты в судьбу волков Я говорю, что верю Потому что Посмотрите, вот какова вероятность Была в небе встретить <клёх> Планер, в которому мы расстались Не знаю, там Несколько часа, час, часа полтора назад да? Не, ну час, наверное Час назад, и он улетел в сторону Гренобля Сейчас он оттуда возвращается А мы с ним расстались и полетели на экран Вообще восторг Прям, ты видишь, Володь, как получается ролик В ровном месте Контент огонь То есть вроде как захочешь снять, так не снимешь Друзья, вот наш коллега с которым мы фактически Сегодня весь маршрут прошли Он слетал в сторону Гренобля А я, получается, слетал на экран Вот так вот бывает в этой жизни представляете целый день встречаешься с другом вот он у меня уже прям друг я хочу его на земле найти и сказать чувак ну это же было круто мы же с тобой просто вообще гигей вот он летит Во всей вы все красиво его сейчас можете лицезреть Просто красавчик по-другому уже не скажешь но и мы я на этой штуке буду летать я вот прям чем больше смотрю как он летает тем больше восхищаюсь возможностями этой штуки и позирует нам Нам вообще умничка. У меня просто скорость, я на такой скорости, на которой он летит, лететь не ну, очень то могу Оп! Да я ему помашу, помашу ему немножко крыльями. Показать, что мы его очень уважаем. Фух. Дядя Вова, твой выход, твоя ручка. И прямо по курсу наш Тиндебюр летим домой. Все, друзья, на этой оптимистичной ноте мы погнали. До новых встреч. Погода бомба. Контент огонь. Эй!